Вера Брежнева – известная певица и актриса, экс-солистка популярного женского коллектива «Виагра». Сегодня Брежнева дает сольные концерты, а также появляется на экранах в роли телеведущей и снимается в фотосессиях популярных изданий. Глянцевые журналы не раз называли Веру эталоном женственности и красоты. Вера родилась 3 февраля 1982 года в одном из уютных городков Украины – Днепродзержинске. Кроме Веры в семье воспитывалось еще трое детей, сестра Галина и близняшки Вика и Настя. Родители девочек трудились в промышленной сфере на Приднепровском химзаводе, всеми силами стараясь обеспечить достойную жизнь своим детям. Родная фамилия Веры – Галушка, Абрежнева, сценический псевдоним. Семью девушки нельзя было назвать состоятельной, что отразилось на ее отношениях с одноклассниками. Артистизма юной Вере было не занимать, еще в детском садике она начала исполнять свои первые роли на утренниках, которые ей всегда давались легко и просто. После школы Вера Брежнева мечтала получить профессию юриста, но в силу дорогостоящего обучения вынуждена была отказаться от желаемого направления и поступила на заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта. По окончании вуза получила диплом экономиста. Июнь 2002 года оказался судьбоносным в биографии Веры Брежневой. На праздник Ивана Купала в город Днепропетровск пожаловала группа «Виагра» с концертом. В тот день на Монастырский остров пришла и Вера. Тогда на сцену пригласили всех желающих спеть вместе с девушками песню «Попытка номер пять». Красивую фигуру, ритмичное движение и хороший слух Брежневой заметил продюсер Дмитрий Костюк. Когда Костюк брал номер телефона у Веры Галушки для приглашения на кастинг в Киев, девушка даже и не рассчитывала на продолжение знакомства. Когда поступил звонок с соответствующим приглашением, Вера не поверила, даже маме предварительно не сказала, зачем отправляется в столицу. После многочисленных занятий и тренировок было принято решение, что Вера будет петь в Виагре вместо Алены Винницкой. Однако фамилия Галушка явно не соответствовала сценическому имиджу сексопильной группы. Когда Дмитрий Костюк поинтересовался, откуда родом будущая участница коллектива, тут же пришла идея заменить фамилию псевдонимом Брежнева, ведь бывший генсек Леонид Брежнев был также родом из Днепродзержинска. С этого момента в судьбе Веры Брежневой наступил звездный час. а новой беленькой солистке Виагры узнали все. Пресса жадно раскапывала подноготную певицу и громко комментировала каждый шаг новоиспеченной участницы. Первое время Вера Брежнева остается в тени голосистых партнерш, но с каждым днем ее популярность растет. Обновленный состав группы впервые вышел на сцену в январе 2003 года. После ухода из Виагры Вера Брежнева взяла творческий отпуск и определилась со своими планами на будущее. В 2008 году Вера возвращается на ТВ в роли телеведущей. Тогда зрители увидели экс-вокалистку популярного музыкального коллектива в роли ведущей шоу «Магия 10» на Первом канале. Спустя несколько месяцев Брежнева выпускает клип и песни «Я не играю» и «Нирвана», а параллельно с музыкальным творчеством становится участницей шоу «Ледниковый период». Личная жизнь Веры Брежневой насыщена событиями не меньше, чем ее карьера. Свою старшую дочь Соню-артистка родила в 18 лет от Виталия Войченко, с которым певица жила в гражданском браке. Но отношения Брежнева и Войченко не заладились, и молодые люди расстались. В 2006 году певица стала женой украинского бизнесмена Михаила Кипермана, от которого и унаследовала прежнюю фамилию. В 2009 году Брежнева родила вторую дочь Сару. Но совместный ребенок не поспособствовал сохранению семьи, и в 2012 году супруги развелись, а Вера вернула собственную фамилию и псевдоним. В 2014 году пресса заговорила о романе Брежнева и продюсера Константина Меладзе. Практически с самого начала сотрудничества журналисты то и дело приписывали паре любовные отношения. В интернет просочились фото Брежнева и Меладзе с Юрмовой, а папарадцы несколько раз ловили известного продюсера у дома певицы. В октябре 2015 года СМИ сообщили о тайной свадьбе звезд. Церемония бракосочетания Константина Меладзе и Вера Брежневой состоялась в Италии. При этом бурная личная жизнь и свадьба с Константином Меладзе не помешали Брежневой продолжать свою сольную карьеру. Певица на данный момент является одной из самых востребованных исполнительниц в России и Украине.